приветствую первым агоистичным встреча с... встреча с комрадом илья бирюлевский да. здорово Привет, всегда было интересно поговорить с мужчиной который в семье живет с детьми длительно и он не так вот зашуган и боится как все как большинство мужчин из моносферы которые боятся брака жены развода отношений подвохов от крокодила как тебе удается 20 лет жить с женой или сколько? Точнее 19 с 2000 года. И двое детей у вас, да? Двое детей. 16 мальчик, 10 девочка. Угу. 16. Взрослый уже подросток. Правильно. Забаразитель. Прав... Правильно. Правильно. Обучаем его мужской тематике. А Дочку воспитывают, слушаться мужчину. Ну, маленькая совсем еще, да, получается? Так, а с этого и закладывается фундамент. Мы, когда с тобой встретились, ты рассказал интересный случай. Да. Как ты пришел к прозрению, точнее, что послужило стимулом или мотивом, или катализатором, скажем так, прозрения? Когда, Ситуация, как я когда красный твоя решила пошутить неудачно. Ну да, значит, это было давно, лет, я не знаю, может, лет лезть уже назад, может, больше даже, может, 15, не суть. Больше десяти. Значит, жена поехала в командировку в ну, Будапешт, в Венгрию э, от работы с коллективом, там были же, ну, девушки, женщины уже, девушки, господи боже мой, женщины. Тетки? Нет, нет, не тетки, женщины, ну молодые женщины и мужчины. Вот, и в какой-то из дней они просто не смог дозвониться до нее, из вечеров, я даже сказал, не дня, а вечеров, ну и как бы, то есть, через сомнение закрался в мою голову всякие нехорошие мысли по приезду, значит был разговор, она говорила, что просто не слышала телефона, а тогда еще не было ни браслетов, ничего были обычные кнопочные, да, то есть, ну скорее всего, может в баре, где то сидели, тусили, как обычно после всяких этих конференций, ну может действительно не слышал, Но кто его знает, я не знаю, знает только она, угу. вот. ну и как-то в очередные ссоры это все... ну как обычно, что поднимается, да? все нехорошее ты поднимаешь всегда наверх в любой, в любой ссоре, ну и как-то в какой-то из ссор мне было сказано, да было Угу. типа там у меня там было, вот. но я так понимаю, что скорее всего, чтобы максимально <позлить <тебя> максимально позлить, прям, не думая о последствиях, сказать такую глупость. Вот. После этого я на три дня ушел из дома, причем квартира моя, ну да ладно, Бог бы с ним больше, я этого, такого поступка я не совершу. Значит, потом крилась, что ничего не было, сказала специально, чтобы позлить, хотя реально, скорее всего, и, ну я не знаю. Скорее всего, не было, потому что... Дурацкие у вас шуточки какие-то, да? Да. Такими вещами не шутят. Ну, конечно, даже такими, даже если что-то было, зачем такое говорить? да? Кто же это скажет? Ну, скорее всего, да, позлить. После этого я начал посещать частенько антибабский форум. На мускулист я не ходил. Это 10 лет назад? Нет. Это было сказано мне буквально в прошлом году. Да, в То прошлом есть, ты году. прозрел в прошлом году? В прошлом году, я даже могу сказать, когда это был ноябрь месяц Отмечаешь. прошлого года. Отмечать будешь. буду. Буду отмечать обязательно. Отлично. Шучу. Значит, может в октябре. Октябрь-ноябрь, в вот эти месяцы прошлого года. После этого мною было ну, посещение антибабского форума, курение всех каналов мужского движения. Мускулист? Никак нет, на мускулиста не ходил, я а не там? знал его даже ага. почему-то. Антибабский сразу вышел как-то. Да. Яндекс мне выдал антибабский форум. То есть сразу. ты просто залез в интернет и забил туда? Да. Когда жена борзеет. Да, ну что, что делать, когда жена борзеет? Что-то типа того, да, наверное. Я сейчас уже не помню, что было, потому что там в башке такой квардок творился после того, как тебе такое скажут. Ну, ты ушел на три дня и потом через три дня вернулся, и она тебя простила. Ну, она меня попросила вернуться, да. Слезно, на коленях. Ну нет. Тогда еще корона была на голове. Конечно, если так вот сейчас в сторону отойдем, а Ленил я до этого хорошо. Как и все. Я хочу туда, я хочу это, мне нужно то, мне нужно это, пойдут, отвези меня туда. Ну, как и все мужчины в браке. Разбалвал. Максимально. Да. Вот. После этого, да, то есть значит, в ноябре я покупаю абонемент в спортзал. Жене говорю то, что с сегодняшнего дня ты готовишь себе и детям, я не готовлю. Ты готовил раньше? Я еще вечером приходил я готовил, потому что я... А что приходил... Ну, сейчас, ладно, распишу. То есть я заканчиваю раньше жены, да, то есть я прихожу, детям помогал с уроками, ну, сына в степени, он сам уже учится, дочки в основном, готовил вечером ужин на семью, она приходила вечером уже, там, ближе к... Идеальный муж называется. Идеальный просто, золотца. И получите. Да. Получите, распишитесь. То есть она просто приходила позже и уставшая вся. Уставшая, конечно, да. Из да. последних сил, а ты, ты уже. Ты, пораньше, ты, да, ты уже там, в принципе, и с ребенком все сделал, и покушать приготовил. Все хорошо. На все готово? Да, на все готово. Скажу честно, и употреблял я там. Ну, то есть, не скажу, что бухал, ну иногда мог выпить пенного напитка, назовем это так. Ну. Вот, ну, то есть деградировал в полный рост. Да ладно. Ну да. По мне тогда. Это она тебе так сказала. Нет, это я сам решил. Не-не-не, это я сам решил так. После спорта. Ты нет, понял? нет, нет, нет, это до, до, до зала, до зала. Ну, по... до, до зала. По да, спорта зала. ты понял, что до этого ты деградировал. Так, точно? Еще как? Вот. И, значит, если вернуться к нашим оленям значит, в октябре, в ноябре записываюсь в спортзал. И исключаю алкоголь из своей жизни полностью. Смотрю Базилию по правильному питанию. Есть такой мужчина, он может в курсе, нет? Что ну, знакомо да? Не буду говорить какой канал просто базилик кто в курсе тот в курсе то есть начинаю правильно питаться я скидываю с того момента о, за 4 месяца скидываю 18 килограмм 18-20 килограммов я был идеально толстый класс вот и продолжаю ходить в а она не сказала что ты эгоист Занял мне собой. нет мне нет не говорила потому что ты вот а. расскажи нам всем про рычаги влияния. влияние. Как вот можно после длительного совместного проживания всяких обычных, значит, вот этих прелестей семейной жизни, выстроить, му прозревшую мужчину, счастливую жизнь в браке. Очень а, ну, ну, просто: во-первых, надо а. не зависеть от пельмешка. Надо принять тот факт, что женщина, по сути, хозяйка сама себе. Но да. ты ей не подвладишь. Ну, то есть, даже все, все законы наверное, на ее стороне. То есть главное не зависеть. Понять, что. А если она захочет, она уйдет. И не надо быть этим самым страдальцем. Вот, если она уйдет, у тебя какой-то план на этот... Никакого. Жена знает, где дверь. Она прописана у тебя? Нет. Дети у меня не прописаны. Она а -а -а, вот у они... меня прописана у своей мамы. Дети у нее... Дети мои прописаны вместе с моей женой. Квартира моя трехкомнатная оформлена на моего отца. И я даже прописан у жены. Круто. Так в результате расвода вы будете делить ее квартиру? Нет, я просто я отдам ее. Я ничего не буду делить. Я просто стану вот. То есть в результате ее, так сказать, судорожных движений, если что вдруг она ничего. оказывается с голой жопой а ну, на морозе? Алименты. Если только алименты Поэтому. А, кстати, какие? Которые еще... ты минимизировал? спрятал ну, зарплату. Это говорит на камеру. Выводите полимеры, господа, я вот так отвечу, скажем. Могу следующее что сказать. Самое главное, мужчины, никогда не покупайте недвижимость в общих в интересах, браке. как они говорят. Да, да. Вот. Это наше общее в решение браке. в браке. Можно купить квартиру в браке, без проблем, но ну, оформите на маму, на папу, на своих, на родню, на кого, на кого угодно. Ну, лучше на отца, на мать. Угу. Под любым соусом, ну, только оформляйте на отца, на мать. Особенно если ты покупаешь квартиру, там же идет НДС, правильно, к возврата у тебя. Три года. Лучше сказать то, что мама хорошо получает, у нее НДС, либо папа хорошо получает, там возврат будет больше. Давай на него. У меня это, это сработало. Угу. Я на себя не стал оформлять квартиру. Хотя я покупал. Вот. Поэтому, да, квартира. У меня ничего нет, я голодранец. Что с тем, я же голодранец. С трусы только и все, больше ничего не взять. Ну, машины у меня нет, я ее продал тоже. Мотоцикл, ну, всегда можно через. Мотоцикл, квадрокоптер, да? Ну да. Нет. Спиннинг, что у меня есть еще? Ну нет, это и есть, палатка есть, если что, да, на теплотрассу, шучу. Поэтому, то есть. Да. В случае чего жена спокойно выходит. И если вернуться к тому, что не надо бояться, что она уйдет и там страдать. То есть, надо просто к этому прийти и свыкнуться, и жить с этой мыслью спокойно. И когда женщина видит, что ты тебе похуй, спасибо, да? я не стал, вот. что тебе как-то ровно, если она уйдет, она понимает, да он сволочь. Эгоист. Он, он эгоист, он подонок. Тварь последний, он не дарит, кстати, я не дарю суеты на 8 марта, вот, перестал болеть этой фигни. он не дарит ни подарков, ничего, то есть, ну, как так можно? Что он тебе подарил на 23 -е? Ну, я поржал, носки, кажется, и дезик. Не, я сказал сразу, оставь себе, оставь себе классные носки с самолетиками, носи, вот, ты говорю, ну, спасибо, еще одну в коллекцию, так я тоже на 8 марта отметился ничем. Правильно, что То есть, мне хотя бы дезик, а я ноль. Зачем эти бабские деньги? Олень день. день. Что еще сказать, Александр? Я, Я понял, да. основная идея не надо бояться, то, что уйдет. Все, не все. надо бояться потерять этот пельмень. Да, да их много ходит. Господи боже мой, если нужно будет, если нужно будет, без проблем. Мужчина со временем, как коньяк, становится только крепче и лучше. Да. А у нее часики тикают. Но у женщин у всех же они тикают биологически. Поэтому молодее она не становится Ну не, не только она все не становится даже мы не было молодее не становиться просто мы становимся мудрее самое интересное самое главное ты сказал о том что в случае чего она не получит ничего не Ни жилплощадь ничего не получит уйдет к своей маме обратно значит которая ее и в принципе не ждет на самом ну, деле пока наверное нет там есть сестры братья брат и сестры живет отдельно у, этого, у жены да старший брат есть он живет отдельно а по поводу вот детей вот подростки да то есть со временем маленькие детки маленькие бедки подрастают и проблемы становятся больше я бы не сказал просто капиталовложения становятся больше гаджеты но... Еще что-то, еще что-то, а так, если нормально воспитывать детей, то есть в принципе проблем-то быть не должно, то есть дети должны прекрасно слушаться, родители, особенно папу. Она тебя поддерживает в воспитании? О... Или не мешает? Не мешает. Не мешает? Не мешает. Не, был какой-то момент, она сказала, там типа, не обижай моих детей, там, либо что-то такое, то есть, ну, как обычно, женщина рождают себя. Когда ты говорил ну, там, сыну или дочери? Ну, я кажется, я сыну дал, не, не бей моего ребенка, говорю, в смысле моего? Он что, не мой, что ли? Он такой твой что ли? <смех> Он это давно еще было. Нет, сейчас не мешает. Сейчас я спокойно говорю то, что я считаю нужным. Жена молчит. Ну я не знаю. Там, Программа минимум. Не, по, не мешаешь, не уже хорошо. Ну, не помогаешь, не мешай, как я говорю. Ну, да, нет. Ну, я, ну как помогает? Мы совместно воспитываем. Есть, в принципе воспитание детей у, у родителей должна быть одна позиция. То есть не должно быть отец, допустим, говорит одно, мать говорит другое. Уже у ребенка пойдет разлад в голове. Конечно, смотри, когда он выбирает между добрым полицейским и плохим да, и хорошим, да, он не слушается плохого, так называемого ну строгого, да, слушается хорошего. Ну, либо мама я... разрешила, называется. Да. Либо как в армии. Два командира быть беде. Командир должен быть один, либо второй просто молчать. Все. Илья, рад за тебя. Единственное, что, конечно, год это не срок. Ну, но в принципе год. год, наверное, это да, ну, это, будет это, год. это наверное самый важный год. Нет, возможен режим. Никто не исключает. Возможен, ну правда слишком длинный, но главное не расслабляться, извиняюсь, что перебил, главное постоянно держать у себя в голове, что ты общаешься с, подро... с женой, но с подростком 12 лет, угу. то есть не надо их воспринимать на равных, общайтесь, как с? раньше, как? никаких равных нет, до прозрения, но это то же самое, до прозрения, Давай. да, до да, прозрения, после прозрения никаких да, равных нет, ты старший, она тебя слушается. Ни в коем случае не наоборот. То же самое, жена может сказать, давай мы будем с тобой как друзья. Я не могу трахать друга. Пойми. Ну, так вот, по-хорошему. То есть, я не могу, не, не вяжется. То есть, ты за мужем Друзей замужем. не ебут. Да. ты замужем, все. Либо ты свободная женщина, либо ты замужем. Третьего не дано. Это ты так прям сказал? Да. Насчет друзей так же я сказал. Она проглотила? С удовольствием, я так понимаю. Шучу. Да? Нет, ну либо она слушается мужа, либо она свободна, ну как еще может быть по-другому? Как насчет э, э, затаиться в поисках э, толстой ветки? Без проблем. Ну, развод Алики. 33% с твоей зарплаты. Сколько это будет? С 9500 рублей официально. <с> Сложно посчитать. 3000 рублей. Без проблем. Пожалуйста, толстая ветка, худая ветка, любая То есть ветка. Если ты подготовился. Я... Да нет, я бы не сказал, что я готовился, просто так получилось. Ну, морально Но... я всегда готов. Это как я всегда говорю, что прозревший мужчина, он к этому прозрению идет всю жизнь. Он еще даже не прозрел, а он уже делает большинство вещей правильно, интуитивно, еще до прозрения. Конечно, да, ошибки, прозрев он понимает э, кучу ошибок. Но в то же время вот все это подводит к прозрению, его ну, предыдущая жизнь. Еще как. И чем она была хуже, тем, ты, тем сильнее у тебя действие таблетки. То есть ты прозреваешь настолько, и ты смотришь на это все, смотришь на себя, ты просто в шоке от себя, ну, того, какой ты был. Это понятно. Я к тому, что вот говорят, как я ему все разложил, все разживал, почему он меня не слушает? Это Про просветить оленей. А как не слушать? Знаешь, как должен... я говорю, нельзя с другого пообедать. Нельзя. Ты сделал все, все, что хоть. мог, все, умываешь руки. Иначе просто потеряешь и друга, и отношения. Еще нож тебе в спину всадит, в случае чего вдруг ты так сильно его разозлишь. Еще как. То есть не надо вот спасать весь мир. Не-не-не-не, скажу больше, я там своим начинаю пацанам что-то доносить, они это в штыки воспринимают, как так. Рано еще, да? Какой там рано? Там настолько, а, диссонанс там настолько сильная линия прошивка, что женщина это королева, пуп земли для них. О, Нельзя да. так с ними разговаривать. Можно так с ними разговаривать. Нужно. Ну, И уже хорошо, что ты олицетворяешь, скажем твак. так. Да. А, некоторые даже попросили скинуть им книжку Новоселова. Некоторые Ну. Из, из моего окружения, да, понаслушались. Же. Да, понаслушавшись меня, попросили слушай, а можешь скинуть Новоселова? женщина вообще для мужчин книжку. они что забанены в гугле? Не знаю просто. Ну, вот. просто она у меня всегда в телефоне есть, да, тут. на досуге, почему бы нет? Вот. Короче, просвещаешь окружающих. По возможности, а скажу больше, некоторые даже в суд сидя, мужики, дома у себя. Я когда узнал об этом, я не буду имена говорить, да, то есть имена явки, но я когда узнал, я был в шоке. Подожди, как ты узнал? Они тебе сами рассказали? Сами ну, по пьяне взболтнули, я не пью. Они... Это жена настояла? Не... Нет, он говорит, это, это видео, как это он сказал, ты, Господи! Пиздец. Ну, чтобы типа брызги не летели, все остальное. В раковину ссы, брызги не будут лететь. В ванну вообще без проблем. И, ну она но, большая, а там да. Поменьше. Нет, факт есть факт: некоторые суд сидят, да. Это слушай, это он себя успокаивает, чтобы брызг не был, я сел. Да, да, да, да. Но он же И не в... сам до этого додумался. Ну, он женат у него. То есть да, она им помогла, она подсказала. Она помогла, помогла присесть. Твою мать. То есть есть только не только сущие сидя бабы, есть еще сущие сидя, сидя Да, мужики. я знал про это в Америке, там на Западе, значит. Они... Ну да, да, да, они тоже а... говорили, вот там они там сут сидят, там, говорят, ты что? То есть я... он одновременный, как бы как западные мужчины, и в то же время неприятно. Ну, нет, да. Или, это или как он это оправдывает-то? Я говорю, ладно, хорошо. Подожди, Идем по об... не он проговорился, да. потому что понимает, в принципе, что Джашквар. Да, возможно, понимает, но продолжает это делать по трезвику. Я говорю, хорошо, ладно, идем в общественный туалет. Я в писсуар, ты иди садись на толчок. Нет. Я говорю, почему двойные стандарты? Либо так, либо так. Ну, то есть, вот такие вот вещи даже творятся с некоторыми мужчинами. И вот эти сущие сиды, сидя хотят новоселова. — Нет, нет, нет. А, это а вообще вот не А вот зря. — было... Нет, сущих, <смех>, извините, мужчин сущих сидят, это иначе будет диссонанс, да, то есть с женщинами. Ну, — Мы нужно, поняли. — Их нужно приковывать, я не знаю, и прям вот аудиокнигу Новощелову включать чтобы он слушал ее на постоянке и, возможно, зайдет. Но я чувствую, что нет. полезно Сначала там... научись сать в раковину. Ну, либо, ну, для начала стоя, да, потом уже на новоселов. Есть, ну, никак. ну, серьезно, я в шоке. Випес, Нет, я, я знал, я слышал, слышал я... да. И когда многие бабы, они любят об этом говорить, что «А, мужчина должен сесть, сидя, сесть на, чтобы, так сказать, это естественней». Ну, я говорю, что значит естественней? Хорошо, ладно, объясните Кобелю, который пробегает по улице, что ему нужно, нужно ссать, сидя. Он вас укусит, по сути. И я также укусит. Я басыт. Я, же... я басыт, да, куча. Okay. Как кабель живет? Что нельзя сожрать и обос... Сожрать и отрахать нужно обоссать. Я по этому принципу. Окей, Илья, хорошо, спасибо. Друзья, что вы думаете, что... думаете по этому поводу? Пишите в своих комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, спасибо, Илья. Счастливый Удачи. Место. Ты у себя один, жизнь у тебя одна. Пока. Счастливо.